Сегодня у нас 25 января 2016 года. Как мы видим, на улице у нас снег. Мороз очень сильный. Предыдущие три дня был минус 20-22 минус градуса по Цельсию. Как видим, наша бортовая яма в снегу вся. Смотрим сейчас вот наш прибор. Минус 7. Ну, сейчас температуру наберет, мы... С ямы вылезем, мы убедимся полностью Какая температура Так, заводим мы в ямку с вами И смотрим, что происходит у нас Ого, ого В ямке. О, Так, смотрим, что у нас в яме Так, ребята, походу Я так понял, в яме все замерзло Сейчас мы смотрим, что Здесь происходит в яме Видим, везде лед Так, Руками, ребята, я не вкопаю Так, где наши Вила Сейчас я возьму Вила И мы посмотрим Что у нас Здесь такого Ого Да Вила, походу, замерзли Так, есть Вилла достал. Спускаемся снова в яму. Сейчас смотрим, что у нас в нашей технологии происходит в яме. Вон. Так. Не, ребята, работает червь. Есть червь. Есть он, вижу. Малек. Сейчас включу подсветку все прекрасно ребята видим прекрасно червь есть давайте копну еще в другом месте потому что вот видите все прекрасно работает все есть так вот видите ребятка червячок присутствует несмотря на то что Минус. Сейчас мы с вами посмотрим, сколько у нас минус. Оба -на. Оба на оба на Вот, ребята. Вот просто села батарея, только что. Сейчас мы с вами, ребята, убедимся и посмотрим, что у нас здесь происходит. Так, подкапываем, подкапаем подкапываем. подкапываем. Оба -на. Вот, видим. Так, надо глубже ковнуть. Глубже, глубже. Глубже коваем. Так, вот, вот, вот, вот. вот. Есть контакт. Все, Ребяточки, теперь смотрим и наблюдаем, что у нас здесь происходит. Ну, ребята, красотища. Как видим, несмотря на то, что мороз, видим червь немного активный живой конечно холодно он прячется просто очередной раз я хочу показать и доказать что наша технология работает отлично Но так мы будем больше беспокоить червя посмотрим так, посмотрим теперь, какая же у нас температура на улице. Так. Минус 7. Все прекрасно видим. У нас минус 7 градусов. Для интереса можем посмотреть, какая температура у нас в яме. Давайте мы с вами посмотрим это все дело. Оба на. Так, теперь надо вставить прибор, чтобы его не сломать. Так, вот прибор мы вставили. Теперь смотрим, какая температура у нас в яме. Вот видим, прибор набирает. Потихоньку набирает. Давай, давай, угадай. Давай давай угадай давай давай укатай давай давай угадай